Привет, посетители психологического центра! Чуть более 40 лет назад аутизм был впервые признан как отдельный диагноз. С тех пор осведомленность об аутизме стала широко распространена среди населения, и, к счастью, большинство из них к счастью, в большинстве случаев оно было уважительным и позитивным. К сожалению, существуют также ненаучные мифы об аутизме, которые используют смятение и тревогу некоторых людей. Они способствуют негативной стигме и затрудняют аутичным людям быть по-настоящему понятыми и процветать в обществе. Стали ли вы жертвой одного из этих мифов? В этой видеозаписи есть также вторая часть, в которой рассказывается еще о пяти мифах об аутизме. Итак, вот пять мифов об аутизме, написанные нашим специалистом по аутизму и основаны на исследовании наиболее распространенных мифов среди населения. Первый – миф об эпидемии. Существует странное заблуждение о так называемой эпидемии аутизма. За прошедшие годы осведомленность об аутизме значительно возросла среди медицинских работников, властей, школ, родителей и средств массовой информации. Аутичные дети, на которых раньше не обращали внимания, теперь получают правильные диагнозы, что привело к росту числа аутистов. Первоначально считалось, что один из 150 американских детей относились к аутистическому спектру. Но теперь эта оценка составляет один из 59, что ближе к реальности. Беспокойный ум, без полного понимания, может увидеть этот рост и прийти к нелогичному выводу. Что что-то распространяется? Но единственное, что распространяется, это знание. Существует эпидемия сознания, признания, уважения и поддержки аутичных людей. И это не повод для беспокойства. Второе – миф о вакцинах. Вы когда-нибудь видели, чтобы кто-то придумывал совершенно фальшивые данные для задания? К сожалению, даже некоторые профессиональные ученые сфабриковали данные. В конце 1990-х годов адвокат, занимающийся личными травмами, ведущий дело против производителей вакцин, финансировал мошенническое исследование, чтобы дискредитировать вакцину. Это исследование возглавил Эндрю Уэйкфилд, который сфабриковал истории болезни некоторых детей, которые получили вакцину, упомянутую в иске. В действительности, у большинства детей симптомы аутизма появились в совершенно другое время, чем вакцинация, а у некоторых из них вообще не было аутизма. Но Уэйкфилд манипулировал или полностью выдумал их истории болезни, чтобы представить ложную связь между симптомами аутизма и вакциной. Некоторые родители аутичных детей стали жертвой того, что спутав корреляцию с причинно-следственной связью. Симптомы аутизма обычно становятся заметными в детстве, и вакцинация также часто встречается в детстве. Родители, у которых в голове уже была такая идея, ошибочно предположили наличие причинно-следственной связи между этими двумя событиями, только потому, что они произошли в одно и то же время, в то время как на самом деле это было совпадение и произошло бы в любом случае. За последние 20 лет каждый исследователь во всем мире, который исследовали уровень аутизма, не обнаружили никакой разницы между вакцинированными и невакцинированными детьми. Нет ни одного исследования, подтверждающего этот миф. Кроме оригинального исследования Уэйкфилда, которое было расследовано Главным медицинским советом Великобритании, признано мошенническим и отозвано. Третье – миф о воспитании детей. До того, как появились убедительные доказательства причин аутизма, некоторые люди приходили к совершенно беспочвенным заблуждениям. Основываясь на своих личных увлечениях, в 1967 году директор школы Бруно Беттельхайм заинтересовался социальной изоляцией своих учеников-аутистов и сделал причудливое сравнение с эмоциональной отстраненностью, которую он наблюдал, когда он был заключенным в нацистском концентрационном лагере. Очевидно, что эти две ситуации разнятся на несколько лет, и люди могут быть социально изолированы по разным причинам. Однако Беттельхайм был убежден в собственной беспочвенной идее и написал книгу о том, что недостаток привязанности сам по себе порождает аутизм. Это предположение не имело абсолютно никаких доказательств. Но некоторые семьи, которые были сбиты с толку или обеспокоены диагнозом аутизма, посчитали естественным ухватиться за ложное объяснение, на которое можно было легко свалить вину. Теперь, когда мы знаем больше о причинах аутизма, мы можем с уверенностью сказать, что это миф. Научная реальность такова, что аутизм возникает в результате целого ряда генетических и пренатальных факторов. Родители аутичных детей и так находятся под большим давлением, чтобы сделать все правильно, и им не нужна дополнительная стигма. Четвертый – миф о лечении. Темпл Грандин, один из самых выдающихся ученых-зоологов в мире, подчеркивает, что ее аутизм непосредственно ответственен за ее успех в этой области. Аутичные черты, такие как гиперфокусировка, внимание к деталям и уникальная перспектива – это преимущества, которые мы должны развивать». К сожалению, некоторые ошибочно фокусируются только на трудностях и непонимании медицинских терминов, таких как «причина», «симптом» и «поддержка». Это ошибочное представление иногда приводит к неуместному заимствованию термина «лечение», но лечить нечего. Семьи, испытывающие стресс при воспитании детей с аутизмом, могут ухватиться за ложные надежды. Природа аутизма заключается в постоянном иная структурная схема мозга, которую невозможно и не нужно устранять. Жизнь аутистов определенно полна трудностей, но это вызвано отсутствием подлинного понимания и поддержки аутичных черт, а не обязательно самими чертами. И номер пять – миф о Саванте. Вы когда-нибудь сомневались в собственной значимости и своих способностях время от времени? Аутичные люди ничем не отличаются от других. Средства массовой информации изображают аутичных людей, стараются создать положительное впечатление, и мы рады этому. Однако эти намерения могут привести к обратному результату, если изображение слишком искажено по сравнению с реальностью. Чрезмерное внимание к тем, кто обладает способностями Саванта, например, исключительные математические способности, может пренебречь и обесценить тех, кто не обладает такими способностями. Как мы уже говорили на примере Темпл Грандин, реальные преимущества аутизма связаны с уникальным восприятием. Аутичный ум обладает повышенной осведомленностью определенных закономерностей и деталей, но они не всегда проявляются в драматической или экстремальной форме. Аутичные люди рассказывают, что чувствуют осуждение, когда их способности не соответствуют нереалистичным ожиданиям. Итак, вот они, пять мифов об аутизме. В следующий раз, когда вы увидите утверждение об аутизме, остановитесь на секунду и подумайте о том, может ли это быть заблуждением, прежде чем принять решение согласиться с ним или нет. А еще лучше, поставьте лайк и поделитесь этим видео, чтобы помочь распространить правильные и уважительные знания об аутизме в обществе. Исследования показывают, что предварительное развенчание дезинформации более эффективно, чем развенчание. Это означает, что лучше всего распространять исправление до того, как заблуждения дойдут до общества. Вы можете помочь нам в этом. Нашли ли вы это видео ценным? Расскажите нам об этом в комментариях ниже.